Итак, если вы искали это видео, значит у вас взорвалась вот эта волшебная коробочка на впускном коллекторе. Итак, несколько слов. Что это? Зачем? Значит, это буфер избыточного давления. Это никакой не резонатор. В интернете, если вы будете искать эту коробочку, ее называют резонатор впускного коллектора. Значит, что происходит с этой штучкой? Ну, поскольку обычно ей уже лет 20, то происходит, она уже хрупкая, происходит какой-то хлопок, она перестает выдерживать избыточное давление но в принципе она и не рассчитана на какие-то детонации там хлопки значит ее либо разрывает полностью либо где-то вот так пробивает, либо срывает верхнюю крышку значит ребята, без нее ездить нельзя, потому что машина потеряет мощность она значит на холостых оборотах она держит вакуум но если вы газуете в нее идут такие толчки давления то есть когда у меня вот эту крышку крышку уже подорвала значит я нажимал на дроссели под газовку, газовал, и крышку вот так выдавливала вверх. То есть идут толчки давления на нее. То есть она не только вакуум, она еще и давление держит. Понятно, что здесь я уже не знал, что делать. Можно было что-то клеить там, но пошли трещины. Трещины пошли. Может вам видно, не знаю. Ну, в общем, по всей коробочке пошли такие трещины. Тут тоже всякая фигня. В общем, <сélок> <сélок> если вы в России, то найти эту коробочку не проблема. Но я вот, например, в Украине и найти где-то ее в продаже на разборке ну, было почти нереально. Я случайно нашел значит В объявлениях парень написал «Разбираю Mazda МПВ». И вот там стоит мотор ФС. FS, точнее, ФСЗЕ. И я у него купил такую коробочку. Значит, купил запасную. Но взорвалась и запасная. Точнее, сорвала верхнюю крышку. Сейчас я вам покажу даже неохота сразу показывать, потому что, значит, сначала... Э, сначала... Э, я понимаю, что смешно. Э, сначала э, я это все, значит, посадил на силикон, но силикон сорвало, потому что в тот момент я не знал, что в нее идут толчки давления. Э, сорвало, в общем... Что было с машиной? Машина на переключении передач почти глохла. Иногда глохла полностью. На светофоре, на повороте. Я на выезде с поворота просто глохну. У меня там момент выскочить. В общем, это было очень опасно. Потом я купил какой-то клей типа... Типа какой-то прозрачный клей. Он вроде как эластичный, но мощнее силикона. В итоге, значит, не выдержал ни клей этот. Пришлось купить холодную сварку. Холодная сварка оказалась... Ну, мне такая попалась. Значит, не только говно по цвету, но и в руках она стала превращаться в какую-то такую пасту, которая просто раз... размазалась по рукам и осталась у меня на пальцах. Я ее ножом вот так сдирал с пальцев и пытался сюда как-то намазать. В итоге в итоге, значит, оно все уже застыло. Конечно, я прочистил там шов, значит силиконом промазал для герметичности и вот так вот значит грубо говоря скрепил чтобы ее вверх не подрывала эту крышку если если полностью разорвала эту коробочку Ребята, честно, ну не рекомендую клеить ничего. Даже, может быть, у меня была мысля не искать быушную потому что они все уже 20-летние. и они все крошатся. Ну, конечно, в первую очередь нужно устранить детонацию, хлопки во впуск. Я сейчас расскажу еще, от чего бывают хлопки во впуск. Нужно, я рекомендую все-таки сделать что-то из металла, что-то попрочнее. Но Мазда сделала эту коробочку для спасения впускного коллектора. Если будет сильная детонация, то чтобы избыточное давление разорвало все-таки пластмассовую коробку, а не впускной коллектор. На других машинах, у которых нету таких штук, есть случаи взрыва впускного коллектора там и так дальше. Особенно зимой, когда что-то примерзло. И вот, например, там выпуск, конденсат в выпуске примерзло, катализатор сконденсировал влагу и так и замерз. И как оно взрывается, все очень просто. Значит, вы заводите машину, она не заводится. Заводите второй раз, не заводится. И обычно на третьем рае, на третьей попытке завести, вот происходит взрыв. Почему? Потому что уже форсунки на брызгали, на топлива и уже оно попадает как пары, пары бензина или газа если у вас на газу у меня еще газовая установка уже попадает во впускной коллектор и на третьем разе если все-таки туда втянуло воздух происходит воспламенение а топлива больше уже чем нужно и в итоге происходит детонация, взрыв. Ну, если э, ничего так вокруг не пострадало сильно, у меня там щетки пострадали дворники, она вверх ударила по дворникам, механизм трапеция. Э, втулки трапеции раскрошила пластиковые, но я купил какие-то вроде то ли Жигулевские. С девятки вроде какой-то или десятки по диаметру подбирал на авторынке что-то там подошло в общем рекомендую сделать что-то по такой форме чтобы оно туда село но сделать из более прочного материала ходил я значит по супермаркетам смотрел есть такой такого почти размера какие-то кухонные металлические коробочки можно что-то изобрести <coughs> просто вот трубку диаметр подобрать или же наверное проще всего если не хотите заморачиваться обратиться к ребятам которые варят глушители из, из, изготавливают глушители и э, принести им эту штучку и попросить им ну, сварить, чтобы они сварили вот по такой форме что-то из металла, они приварят трубку сюда, резинку как-то придумаете но это уже будет надолго но конечно детонацию нужно устранить, из-за чего детонация э, значит я обнаружил у себя может быть по разным причинам но основные это значит искра провода провода значит мне мастера рекомендовали меня и свечи провода катушки я это все сделал Катушки на мазду не дешевенькие, там что-то 100 баксов одна катушечка. Но детонация вроде проходила, но иногда появлялась. Троение двигателя тоже значит, периодически то исчезало, то появлялось. И, в общем, те же мастера, которые мне это все рекомендовали, сказали, что... Значит, дело не в проводах, не в катушках, не в свечах. В итоге я сам выяснил, что когда вы одеваете катушку, там есть наконечник, который на свечу одевается. Его надо очень сильно надавить, чтобы он защелкнулся на свечу. Там два щелчка. Значит, Вы нажимаете, он щелк, вроде отделся И все, и вы думаете, все хорошо. Но надо еще раз очень сильно надавить, чтобы он второй раз щелкнул. И тогда пропадает <клево> троение. И <клево> проверить сами наконечники. Там такая э э э э ну, короче это головка наконечника в самом низу. Э она у меня была треснута. Пробивала в сторону искру. Значит я одел на нее э термоусадку и обнаружил, что она два раза защелкивается. Ну как обнаружил? Вынял ее и в руках в нее вставлял свечу, а она очень легко туда вставилась. Я надавил сильнее, она оказывается второй раз еще защелкивается. Окей, okay, значит с проводами, с свечами, катушками. Я разобрался, троение пропало. Но бывали какие-то зависания оборотов, плавания оборотов. И иногда прострелы во впуск, при, там, на холодную. Так. Но этого не должно быть. Это не значит, что ну, машина холодная, как мастера говорили. Короче, пошли они сами знаете куда. Со своими этими птушными наблюдениями. Не хочу маты использовать, потому что, может, вы смотрите, рядом дети. Значит, обнаружил я подсос воздуха в гофре от дросселя к фильтру воздушному. Значит, трещины были, и она была подмотана изолентой. Причем настолько мастерски, что я даже не заметил эту изоленту, пока не снял эту гофру. Я купил так машину, значит беру я снизу эту гофру рукой мокрой рукой прикрываю сверху у нее дую, конечно была идея ее намылить и смотреть будет ли, будут ли пузыри, но я просто дую, а там даже мылить ее нет смысла, она просто воздух выходит в стороны, я ее чуть-чуть растягиваю, а она вся потресканная. И эта изолента ни хрена не держит, потому что изолента нагревается и теряет прочность, она тянутся, начинает. Нам известно, что на входе в гофру стоит ДМРВ. Но ДМРВ замеряет одно количество воздуха, на самом деле попадает совсем другое через дырявую гофру. Вот, в итоге я клею гофру, ну, уже, конечно, не изолентой, а я купил центр вырезал и купил с москвича Олека по диаметру такая коротенькая мягкая гофра у этой центр срезал и склеил силиконом еще сверху хомутами постягивал это ненадежно это тоже полная херня советую все-таки купить новую оригинальную, оригинальную потому что эта конструкция у меня потом разваливалась я ее еще раз там разбирал перебирал там клеями мазал в общем но ну, а развалилась она из-за вот повторного хлопка взрыва разрыва коробочки, пошел удар еще в гофру и вот эту самодельную херню разорвала. Значит, проверьте все подсосы воздуха, потом искра катушки тушки, наконечники то есть вы должны полностью устранить подсос воздуха я еще поменял прокладку дросселя но в этом не было смысла просто я снимал его для промывки и повредил старую прокладку вряд ли она будет пропускать я думаю даже если вы там промажете силиконом вместо прокладки ничего страшного ничего там пропускать не будет потому что дроссель прикручивается очень плотно прижимается, никакого там подсоса быть не может. Вот. В итоге я это все устранил. Ну вот сегодня увы пришлось крышку уже приклеивать холодной сваркой. Это очень некрасиво. Можно конечно баллончиком запшикать, черным покрасить. Но, ребята, это буфер, э, буфер как вакуума, так и избыточного давления. Он должен быть. Заглушить просто дырку во впуске, э, вы создадите риск для впускного коллектора. Причем заглушите вы какой-то заглушкой, которую, скорее всего, выплюнет при хлопке. И она вам про прострелит просто сверху. Э, Поломает, пробьет все что можно там пробить у меня эта коробочка повредила значит map сенсор газовой установки как раз над ней был она его разломала кстати еще про газовую установку вот важный момент газовый редуктор на нем есть такая катушка я говорю сейчас про аляску синяя катушка электромагнитный клапан который когда вы выключаете он чик закрывается вы заводите переключаете на газ эта катушка открывает под подачу газа в, в коллектор газовый вот это значит катушка у меня уже не перекрывала газ полноценно то есть она там отъездила уже больше ста тысяч и из-за того, что она не перекрывала полноценно газ, он из редуктора газового по чуть-чуть просачивался во впускной коллектор как-то. Также форсунки цокотят, поэтому они, понятно, что тоже уже не герметично держат газ. И он так по чуть-чуть, вот машина там ночку постояла, если капот открываешь, слышно запах газа и я понимал что просачивается газ во впуск и вот вы заводить пытаетесь не завелась второй раз не завелась на третий раз скорее всего бахнет поэтому вот запомните если у вас вот это есть коробочка на впускном коллекторе третий раз не заводите Сделайте все, что угодно, но вам нужно выпустить пары бензина или газа из впуска. И, ну, потому что потом будет больше проблем в чем вы. Например, выкрутите эту коробочку, вымите и подождете, чтобы выветрился бензин. Но ну, выкрутить свечи ну, тоже не вариант, потому что вам выпустить надо из впускного коллектора. Скорее э, логичнее будет снять гофру с дросселя и э, нажать, открыть дроссель, вот так вот, и оставить, чтобы поветривалось все топливо. Э, значит, Почему оно с первого раза не заводится? Ну, скорее всего, топливо теряет свое давление. Оно, оно обычно как теряет давление? Есть там некий клапан, который может не держать давление. Те же форсунки давно они не промывались, если мы говорим о бензиновых форсунках. Значит, они начинают чуть-чуть пропускать, как сопливить называют. Форсунка вроде закрылась, но чуть-чуть она пропускает. Так же самое вы заглушили. Машину на ночь оставили, а форсунка чуть-чуть сопливит, потому что давление в системе бензина остается, там клапан обратно не выпускает. То есть клапан э, держит там до какого-то определенного давления, например, ну, 3-4-2 барреля. Я вот точно не помню, сколько на Мазде, но я поставил с крузака бензонасос, он на 4 барреля. Ну и остается давление в системе. В итоге, если форсунки э, уже так загажены, что они даже пропускают, до конца полноценно не закрываются, то она напустит за ночь немного бензина во впуск. И вот вы начнете заводить, а давление уже выпущено из топливной системы. И вы начинаете заводить, бензонасос начинает подкачивать давление. Он еще не успел накачать нужного давления, а бензин у вас уже есть во впуске за, за счет пропуска форсунки ночью. Второй раз еще не дошел бензин до форсунок. Бензонасос еще качает. И вот на третий раз произойдет взрыв. Поэтому ребята, ну в общем за машиной надо в общем следить. В первую очередь, перед тем, как искать эту коробочку, изобретать, клеить, устранить детонацию. А еще еще важный момент я уже буду заканчивать это видео но я считаю еще один важный момент сказать такой значит выпуск глушитель катализатор толщина трубки я вот обнаружил что у меня ну я так машину купил Варены значит, от выпускного коллектора идет вот этот паук или как я забыл как это называют, ну в общем сходится все в одну трубку и дальше идет соединение с следующей трубкой и там я обнаружил, что была сварка и там варена тоньше трубка, чем нужна то есть то ли то ли ну короче она тоненькая это мне мастера сказали в сервисе что здесь слишком тоненькая трубка варена здесь должна быть толще это та которая присоединяется к выпускному коллектору плюс катализатор если он есть возможно он забит но если в общем если выпуск чем-то затруднен то вот возможно из-за этого тоже удары в обратку хлопки и избыточное давление превышает допустимое давление на которое эта коробочка рассчитана из-за того что у вас выпуск забит вот этот важный нюанс проверьте еще и глушитель и выпускной коллектор и так дальше ну э, я надеюсь что для вас эта информация полезная оказалась потому что я ну я не один такой у кого взрываются эти коробочки э, значит Она как бэушная, она недорого стоит. Если вы там в России, вам будет не проблема ее заказать, купить. Ищите под названием резонатор впуска или еще я находил, называлась она ресивер впускного коллектора и пишите Mazda FS. Значит, у меня даже где-то есть оригинальный ее код. Но это будет под заказ с Японии. Там и хорошая сумма денег. бушные можно найти. Если вы не в России, а в Украине там или Беларусь, я советую все-таки сделать что-то покрепче. Из металла и оно ну, больше будет выдерживать давление но устраните хлопки потому что сами понимаете последствия также вы можете просто проверить значит ее герметичность это вот шов этот стык мылом промазать и просто сюда подуть если лезут пузыри как я вчера сделал с вот этой из-за чего я ее и вот так вот замазал сваркой холодной потому что силикон не держит значит со всех сторон полезли пузыри я понял что нужно сваркой так вот лепить увы это некрасиво но можно еще там черный скотчем черным обмотать, баллончиком запшикать. Но она у меня спрятана, у меня стоят 4 форсунки газовые и ее вот так вот не видно. Поэтому, конечно, возможно я потом позже переделаю, это уродство. Но машину продавать я не собираюсь, моя машина и мне не критична красота. Какая у меня машина Это Mazda MPV 2000 года Мотор FS9 Он же FSZE Который вроде на 120 лошадей По паспорту Но если вы его крутите до 5-6 тысяч оборотов По моему 100, До 170 сил В общем все Если что пишите Спрашивайте я ну, отвечу всем, потому что я надеюсь, количество комментариев будет не тысячами. Поэтому я думаю, что я всем смогу ответить. Это холодная сварка. Кто не в курсе, это эпоксидная смола, которая двух, из двух компонентов состоит. Вы ее покупаете и пальцами ее просто перемешиваете, два компонента. И она превращается в пластилины, и залепливаете. Также для потеков радиатора и всяких там утечек антифриза подходит хорошо. Все. Ребята, на самой коробочке нету никакого кода. Если кому-то очень важен этот оригинальный код, я поищу у себя в телефоне. Где-то у меня фотка есть. И под видео я где-то напишу либо в комментарии, там, либо в описании. Ну все, если пригодилась информация, лайк. Если что-то забыл сказать, я допишу в комментариях. Все, всем пока.